Привет, это RedLighting, новый вайп, соответственно, и также новый участник нашей команды. Мне кажется, вы его уже встречали на серверах с ТМИ, но давайте будем реалистами ближе к сути вайпа. Итак, были дома любого вида, просто крепости, бункеры, квадраты, но не было дома, в котором есть абсолютно все, Начиная от биг-печек, анапазы, фермы, абсолютно всего, всей этой дичи, ты можешь просто сидеть дома и, в принципе, не выходить, прикольно, почему нет, даже переработчик будет под рукой. Так, X3 Янгер. Господа, Янгер Так, X2, X2 Тут один сервак на 3,5, который X3 Вроде, Да, да, да, да, да. Это ужасная новость Это М -м -м. новость Ну, сейчас подождем, я не знаю, пару минут Если не получится, то придется на X2 идти Или на склады Мы же втроем можем на склады пойти, в чем проблема? Типа, так Но, будет даже факт, интереснее, очевидно можно. Сквад третий, чуваки. Так, что за звуками? Я зашел, я зашел. О, Янгер зашел. Кстати, проверь звуки сразу на запись. такой у них хуйня случится. С звуки Ну да. Да нет, со звуками все прекрасно. Типа меня, Янгера. Со звуками все прекрасно. Главное, чтобы Янгер не... Мы начинаем вайп с водечки. Кстати, может ултать скраб и ягод пособирать? Чтобы чай был. Или похуй. Да, это будет славно Блять. На... А там, Что? А там... Я задипал хату, серьезно? Серьезно Плюс хата. Или нет? Или да? Или нет? Или нет? Я, походу, сейчас сдохну. Блять, ладно. Но. Да, у меня 6 желтых ягодок есть уже. Да? Славно. Да, я собираю ягодки. Угу. Это очень хорошо, Янгер, ты молодец. На, -нах. Ну все, пока. Пока. О -о -о -о. Я выбил лута. Я молодец. блядь. Какой же ты... Как мне тебя жалко, дорогой друг. Я тебя просто убил сотни раз. С одного чела. Бедный мальчик. Или у тебя рубрика Отшельник? Так, ладно. Хм, ясно, принимай, Янгер. Антон, можешь взять аккуратнее, нет? Что сделать? Аккуратнее, аккуратнее, я думаю, мало ли. Хорошо. О, -о, -о, О, левее, левее, левее, левее, ебаш. Антон, чё? Кого Кого там увидел? Янгер, ты увидел? А, вон бомжик стоит. Да, у Антона косоглазия добей. Это жази вот не сказал. Ты я сказал слева Антон ты Клоун. Так, что ли? А где слева близко далеко. А зачем тебе эта информация? Чтобы знать как поворачивать сразу налево или Но... и сразу налево. Слева значит сразу надо повернуть налево. Забей Клоун Антон. Реально. Да тихо будь. Мне кажется, уже многие привыкли к тому, что, господа, мы постоянно с вами лутаем водичку, потому что в начале вайпа более выгодного воздействия на вашу игру, в принципе, нету. И давайте будем реалистами, этой же тактикой пользуется очень много игроков. Я, конечно, этому очень рад, но лута почему-то прям мало нам. Кстати говоря, очевидный вопрос, который у вас возникает. Почему нам нужен был еще один тиммейт в команду? Почему мы в дуо не играем, так бы более эффективнее атмосфернее? На самом деле, да, именно так давайте будем реалистами. Наши идеи, которые мы пытаемся облить в довольно-таки сложные в реализации, и довольно-таки, я бы сказал, ну, нам не хватает рук. Просто говоря, не хватало рук. Мы решили себе найти нового тиммейда, который бы нам помогал это делать более ярче, более, я бы сказал, быстрее, эффективнее. Ну, как бы, блядь, вы суть поняли. Но, к сожалению... Где наш гений на Янгере? Вот а ты знаешь, как Грушарус он есть но его с нами нет вот ты всегда говоришь бери 3 4 тиммейта они будут до удаться. утаться ну, да, да ты берешь каких то долбоебов откровенно говоря <свят> я думаю ты возьмешь куда-то адекватно ты берешь янгера кто это нахуй что это <свят> я первый раз <свят> о нем слышу <свят> <свят> в тот раз вообще ты грушаруса взял когда играл не брать его так дважды до... причем мы, мы, до... мы до того момента еще брали какого-то енота Енот тоже куда-то съебался. А енот не отвечал, он с другом пошел играть. Ну, я нет, он сам играл, потом съебался. Типа, казалось бы, нормальный человек, но он съебался. И тогда я тоже сам утался. Да, блядь, ты каких-то клоунов набираешь. Один коптер водить не умеет, другой, блядь, АФК-шит все время. Славно. У меня есть кирка и топор, тебе что дать? Ну, пока подожди просто, да, я фундамент поставлю. Да ты ПКТ по Ой, блядь, тут уже деревянная вот это. Придется зарядить, кстати говоря. А тут населевая зарядим. О, тут чип, тут чип, тут чип, Антон. Иду. Блядь. По башке поймал? Нет. А у меня стрел... А, нет, есть стрела. Помогай, блядь, пиздело. Сучо, наш сука. Это плохо. Да, это именно маленькое ранчо, где мы будем с вами жить и поселяться. Почему же маленькая ранчо? Потому что нам нужен был также доступ и к лошадям, чтобы, как бы, лошадей у нас дома тоже содержать. Дом будет включать абсолютно все. От А до Я. Также мы заметили очень интересную цель в виде онлайн дома. Конечно, мы его будем редить, но чуть позже. Антон и Янгер отправились на переработку. В это время я решил поставить первый висак, также все как бы рассортировать и начать уже плавить что-либо, потому что цитед у нас как бы развивался, а мы в это время просто сидели в деревянной кибитке. Что вам на коптер хватит? У меня только он биткан, и бинтик, и все, у меня ничего нету больше. Ну, мне может быть хватит. Может на трейду, типа, с кем-то. С металл трейдом. На-на-на-на, перекинем металл. Без скрапом, с скрапом full. Если вам хватает, конечно, вам хватает на коптер. Так, первый верстак. что то мало. Мы с... Подожди, ты с лодки лут забирал? Конечно. Да? Да Блядь, что Блядь. Максимально слабенько, я бы сказал. У меня на коптере, да, на коптере. У вас скрап остался на чуть-чуть? Сейчас я куплю посмотрю. достаточно остаться стаканом, может. Нам. Вот именно на этой стадии выживания я понял очень интересные вещи и брал их в учет, соответственно. Во-первых, у нас соседей было очень много. Ни один человек, их было реально много. И вы тоже скоро с ними познакомитесь. Во-вторых, хата была максимально маленькой, нужно было расширяться. Что я, собственно, и пытался делать. Я не мог понять банальную вещь, каркас, дома. То есть полноценный огромный дом, который будет мещать себя все. НПЗ, биг печки, фермы, это все реально сложно. Это надо было думать, думать и думать. А я не мог думать, потому что нам вмещали это соседи, в это время плавка, в это время крики Янгера. Ну да ладно, кстати говоря, в итоге у нас что-то получилось. То есть хата будет разбита на несколько этажей и каждый этаж будет отвечать за ту или иную цель. Напомните нашего соседа, который был в онлайне, который пытался нас убить, чтобы мы не построились. Так вот, всю грязную работу за нас хотел сделать Азарав. То есть он его рейдил и хотел его дорейтить. И соответственно хотел там жить, чтобы нам помешать. Но его мечтам не суждено было сбуд... Но к моему огромному сожалению, даже эта зараженная хата, которую мы застроили, его не успокаивала, то есть он постоянно к нам прибегал, и мы решили как бы пробежаться рядом с нашей хатой и посмотреть все биточки, был ли он там в шкафу или нет, потому что давайте будем реалистами, эту личность надо сразу же выселять из всего сервера, потому что когда разблокируются скорки, он вам не даст и выйти из хаты. 85. 14, все, ГГ. Это фул ГГ. только 15. Забей, как же я ненавижу этот сервак? Просто вдвоем играем на складах. Ну да, это был сквад. Изначально я предполагал, что мы втроем будем всех как бы нагинать, ставить раком, но все было, грубо говоря, наоборот. Конечно, мы не стали это все оставлять, грубо говоря, просто так. Пошли обратно в ту хату и начали там всех убивать, разваливать. А что было дальше? Мы с вами сейчас и узнаем. Нет, лучше взлети на, на дерево, на дерево, на дерево взлети. Поставь его, поставь его, просто поставь его. Манух. На Убил его? Вы или как? Да тише, Янгер, блять. На коптер лутаем, Антон. Okay. Посади коптер к ним. Давай лутаем. Uh -huh. Давай этого, этого, этого, этого, того, того, того. Все, взлетай, взлетай, взлетай, взлетай. Я могу сразу лутать в коптера. Куда ты, блядь? Что с коптером, нахуй? пизда. Это пизда. Улетай, улетай. Антон, ты меня слышишь вообще? Это не с... летит вообще. Почему ты молчишь? Да посади его! Что? Что, что это такое? Подожди. Я, Я не могу! Он Почему он прыгает? Что за прыгает? еще нахуй. Я не понимаю. Я ничего не жму? У меня он продолжает лететь. No. На вот, крыше вот. дерево. Да, это бомжи за них, это бомжи. Вот. Это, да туда попробуем. Кожанку убили. Нормально. Что это у нас такое? Азара заразился? О, насилие. пайпом. наверх, на крышу, на крышу, нам на крышу. На крышу. Посади, на крышу. Посади. Может. может... Блять, что может? ближе посадил, чтобы спрятать тебя? Может к вам прибежать? Беги. Двенадцать типа. У меня менюшки, Помогай, Антон. Блять. Помогаю. Да блять что за нахуй? Надевай назад. Янгера, не надо пока что отсюда к нам. Блять, полетит и мне лагает сильно. Я его убил за камнем, да, позолтаем. Давай, льдаем. Прыгай. А где Азарав? Прыгай, прыгай, прыгай. Ой, блядь, что такое? Да, блядь. Ага, конечно, убил его, да. пинку сильно. Ты его не убил вообще от силы. О, ладно. Так вот этого голова, который там лежал... Это не голый был, посади коптер. За камнем, за камнем, чтобы здраво убить. Минус 25. один. Лутаем, иди сюда. А, везу. Падай. Блять, Быстрее на него, на него. Упал. Янг, ты же дома, да? Лета взлетай, сразу взлетай, как только я пикаю, летаешь. А сейчас рядом очень много лута, нормально. А вот, вот, вот, вот, вот Антон убили типа, видишь, косянка. Косянка на 210, да, Антон. Да, да, да. Он с скорее всего. Я в курсе, его надо убивать как бы. Вот, вот, прямо перед нами. Прям садись, садись, Антон. Ой, блядь. Сейчас его ножиком блядь. попробую. Отлететь? Нет. Подожди. 26. Сзади еще голый. 14. Одну точку. Блядь. Улетай! Ой, блять. Убили его. утай, лутай лутай, лутай, лутай. Ты утай. Давай. Не могу открыть. 14 типа. Не могу, не могу. Ой, открыл, забрал. Все забрал. Бонах, да, долбой пока. Все забрал? Да. Давай на ту крышу. Сейчас энгер перекинем вот. Кто у нас бежит? Вот для свинки. Посади копта, посади. Нет, не к ним! 0, улетай. Просто вот тут вот рядом посади, Антон. Пойдет? Да, да, да хорошо. Сам пикни, вот тоже сидя патроны, не Нет, заря... Разряжем. Плохо. Нам за ним Сейчас надо залететь, Антон. Его убиваем и идем сосовиться. Тут еще этот... За, за этого пиздюка забей на костянку нам надо. Прямо на костянку лети. Падаем. Левее, левее, левее. Да, падаем. С Со... 35. 8. На коптер, на коптер сядь забей, забей на коптер сядь. Ты заряжу. Четыре. За нами сразу лети. Лечу, лечу, лечу, лечу, Нахуй с пляжа. Добил? Да. Давай, встал в тебя, чтобы освежить. Все, сейчас домой. Подожди, Остальное. за нами бежит пиздюк, его тоже убиваем. Мне надо похилить. Ой, так. блядь, нет, О, домой, все домой, смотреть. все, домой, забей. Все, забей хуй. Пока. Просто надо момент подобрать. Решу. Мой... Маневренности, понял? Ну да, на крышу. Он Слышишь, у насилие говорит, пайп верни, и я ремонт. А, внутри. Его дом. Что? Да. Да, это его дом, Антон, ты уверен в этом? Где-то, где-то пизданули. Там еще внутри? да-да-да. Костянка посидит. А, он тот самый. Вот она. скидер разик Ой, блять Дать нож тебе? У меня есть. А, поставь коптер, поставь коптер. Давай я запушу его. Нет, поставь коптер. Я сейчас тебе покажу, Пер как надо его. Бивать. Перед ходом. Да, перед ходом. Так, пойдет. От слева да. будет сразу. 40 у него. Зарашивай, зарашивай. Ну вот и все. Пошел нахуй. Да. Ну, зовутай его, я не знаю, коптера. отвечу быстро на сообщение, ты не против? Ой, блядь, ебать а в нем. Пс двушка. Зайти, зайти, зати, зайди, Ясно. Сука. Тебе спортсмея. <laughs> Ладно, похуй. Ну с кем я шлем, я не знаю. А, у меня нету. Они нам зкапы поставили, такой только, только у Сам меня шли. Сам летай. Кстати говоря, насчет инфы Янгра нам поставили шкафы. Да, несомненно, нам поставили шкафы, о чем я и говорил ранее. Азара, в которого я так сильно обожаю, нам поставил шкафы. Ну как шкафы? Один шкаф и пару фундаментов. Это, конечно, не критично, но железный фундамент, ребята, убирается прям, я вам скажу, прям долго. Реально. А Пойдет вот так. Позади, да. Фу, приветик. Это Миша. Кто это? Ну, вон фузик стоит. Сколько тут трупов в дом мини-интейн? 27. Убьешь? Ну вот и все. Конечно. Заноси лут. Убил. Закрыл. Это вот этих лутал? Нет, это я. Допустим, тебя зовут. Что это такое, Янгер? Что это? Это называется, дам Вот Он... это, это просто заходили в хату. Понял, Янгер себе друзей нашел. Антонио. О, все что, что, что? Я уже загнал, все уже скидываю. А ну, что у нас прям? А солому сломали какой то а, который они же поставили. Ну... У нас шкаф перед дверью стоит, хотя я не знаю, за что это. Подожди, вот этот вот доступ куда идет. О, это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. На крышу позади, коптер. Янге, ты же застроишься, да? Сейчас мне даже скинуться, я полный. Дорогой Редлатинг, почему везде рейды, рейды, рейды обычным пайпом? А где долбежка? Быстро долбежку показал. Сию минуту. Топорик. Так, сиди в хате, у двери, чтобы там чел не вышел. Он тунатит топор ты будешь вот дерево я буду лутать руду. Пошли. Но он нормально, я так понимаю. Давай. Да? Да, он... Не, мы не знаем. Там лут лежит. В смысле, не, а. не знаем, он Знаем. Ну, посади копта, ты, ты что даун. Я Так, я пошел развлекаться на пока. Ты даже на карга не прилетел. Ну, ладно. На карга с луками? Смысл на гагле идти в начале вайпа. Мы даже когда пахали с теми типами, типа, мне было вообще очень неприятно. Подожди, тут не гинет, у что, клоуна, Антон? Дерево, миски, дерево не скинь, дерево скинь. Не-не, давай... Вот туда, туда, туда, туда. Какая да, разница? Лучше. Уже где-то спуск есть. Вон, вон спуск перед нами прям. Так, ту... там а надо, чтобы ты, мог, чтобы, ты мог, чтобы ты мог сразу же за коптером. Ты да. что, тупой, Антон? Ну, пошли. На, пошли, ред, пошли. ред. Подожди, да, добеги копирать, ко мне. Угу. Звуки надеюсь у тебя включены, да? конечно, очень громко включены. Ну, все, конец. Нет, не конец. Ты слышишь, Антон? Ну? Помогай, Янгер, помогай. Да я помогаю тебе. Помогаю, Янгер. Антон, слышишь? Ау. Янгер не ломает. Да не неправда, я ломаю. Ну, получается, надо его кикнуть? Очевидно, сейчас мы доломаем. Вы, походу не понимает о чем блять 3 все смотри на эти топоры я вижу смотри я сейчас кидаю целый и смотри а на там не видно что они красные я вижу да, да. типа это надо фиксить тоже нашли баг. Это из темноты скорее всего плюс лям монет сто процентов у однозначно топоров осталось 0 вот знаете, иногда я себя считаю самым терпеливым человеком на этой земле, потому что как минимум долбить хату постоянно в начале вайпа это прям, я бы сказал, мучительно, душно, скучно, да и невыгодно местами. Этот райд тем более. Мы собственно отправляемся лотать камень, дерево и продолжаем эту хату дорыживать. А вот что было в конце, это нас очень сильно удивило. Антон, помогай. А я что делаю? Что ты делаешь, Антон? Зачем ты все надолбишь? Я топоры выкидывал. Что, гений? О, сундучки. А, понял. Да, не удивлю. А, 40... 246 хп, чё? Подожди, Подожди, если мы сейчас посмотрим. Да непонятно, блядь, из-за новой системы, что там дальше идет? Там спуск, а потом еще одна дверь. Еще одна. Да. Да, там железка стоит, вон. Ну там слипер есть. <с> Ладно, У меня топор, топор. Давайте срок. разначили, надо заканчивать с этим. Задонать надо пары. Боже. Каменные, которые подаются, очевидно. Очевидно, клоун. Ну, с бойси 7 по-другому называется Мама в комнату зашла. Да, блять. О! Вот это, кстати, нормально. Давайте. Кстати говоря, деревянная дверь. Вот сейчас я вам задам максимально банальный вопрос. Внутри хаты слипер. Человек спит или умер, неважно. Что же там может быть? Там есть версак, казалось бы, все, как бы, оттенки жизни. Домика. Он не гнил, ничего. Что же нам может быть? Напишите ваш вариант в комментариях. А пока, послушаем крики Антона. Блять, что это? Блять. Зачем он эту хату огромную? Как он ее вообще построил? Мне просто интересно. Как? Нахуя будет это на все диспать? Подожди, может вот тут full шкаф скрапа, вот. Вот full шкаф скрапа, чувак. Охуеть. Тут вообще... Так, а даже дом не гнёт, в этом прикол, блядь. Сука! Я здесь палки тебя нахуй сломал, чтобы тут типа селился больше. Мы сейчас падаем, ломаем двери. хотя похуй этого ломать. Нет, типа какая разница, мы просто сейчас заломаем сюда деревянный фундамент. Ну, в нашем случае стену. А дальше по дверям. О, к нам приехали, чухоны. Ну. Кто это такие ник? А, это опять те же, да? Надо да, А ты и двушку брал с собой? Она на крышу, на крышу. А ну, на крыше, Я не знал, что они придут. Спайпам стреляйте. На крыша на крышу, брат. Ну, вы Я хочу. не не Ну это плотчины, что они улетят. Сейчас. Сто? Он прям в доме, да? Вот, ты ж как перехлопаю. Я не слышал. Я слышал? Нет. Сейчас да, поищу его, может он появится тут. Не ищи. Да, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он стоит. Лудки. Да вот почему я не кинул на шифте? Нет, это антиВХ. Нет, это антиВХ. О, хубать, выходит. Попать. Вышел, вышел, вышел, все. Ебать, откуда? Пизда, чуваки. Убьете его? Убиваем. На Блянь, янгер. янгер. Куда меня тепло, блядь? Он там поднимет? Убил. На нахуй. Поднимите сегодня. Сейчас подними. На шею нажимай. А нет. Ну. Продлил. Круто. Не вообще не поднимал. И вообще нет? На шею нажимай, там где голова. Ну. Ну, Ну, Янгер. Да ты в воздухе, понимаешь, ты в воздухе. Ладно, дай. Тыкай по всему, по всему телу нажиму. тыкай. У тебя работы ты не степнешься, не надо. Ты, ну ты прилетишь на копте, пускай Янги не... ломают. Да. Идите ломайте этого гения. Лутайся. Ред, э, блядь. Что? Этого тут не хватало. Сел ко мне. Сюда, да я хул... сюда, сюда, сюда, Антон, я его зарублю. У я него зарублю пайп зарублю. Да? Да, да, да, да. На, блядь. На, бля. Пошел нахуй. Это его хата? Да. М -м, это плохо. Ну, короче, залезешь сюда. Слышишь, что я бы себя не смог поднять по, одному, по одной из причин, в баге. Нет-нет-нет. Убил. Убил, убил, просто, убил. Он просто туда зашел. Ещ 10 картинщик. Поиска забери, поиска забери, я в Сам а, а, давай. Это не его дом был? Нет, он просто забежал сюда. Блять, бота нет, это... нету. Что я, что я сделал? Блять. Вези. Угу? Давай-давай, у меня прям нету, забей. На, виси. Угу. О, блядь. О, а, да, тут дверь да, есть. Да, да. О, вот, кстати, второй коптер. бестак. Крафтить даже не надо. А можно вот так вот? Ты стой, сиди в коптере. Ой, у тебя много Коптер просто заведи внутрь. Да-да. Подальше куда-нибудь. Надеюсь, тут две двери или одна? Вроде одна. Типа я вообще не понимаю. Нет, смотри, вот тут одна дверь вот сюда, и потом в шкаф еще одна будет вот маленькая. Чтобы не втыкал. <связь> да зачем? зачем? А учиться, Тридцать, леденная картинка, второй А вот именно с этого момента я вас попрошу быть максимально внимательными, потому что нас ждет очень неожиданный сюрприз. Вот прям реально неожиданный. я, сказать честно, разочарован. Мы постоянно ему добавили арбей, соответственно. Но почему-то это личность начала апаться, прям серьезно апаться. Почему это нам так ну, сильно мешало? Ну, во-первых, потому что мы были полностью закрыты в этом доме. Это раз. Янгера выкинул за хату. Ну, соответственно, Бангера сми, без них никуда. А уже в-третьих, он тэпнул свободно своего тиммейта в хату. Почему нет? У типа Red Block, он апает хату, застраивает нас стеной и, соответственно, тэпает своего тиммейта. Далее ставит еще больше дверей и версак, блять. Почему как бы нет? Хм, мы полные идиоты, я признаю. Да, на самом деле довольно-таки грустный рейд получился в онлайне, тем более. Но, к сожалению, в доме я остался совсем-совсем один против двух челиков, уже которые были в МВК-масках. Ну да ладно, я пытался, мне кажется, вы это уже заметили, как минимум пару дверей я точно затипал, а дальше уже, ну, пошло по накатанной финиз. Ох, ты играешь. О, это О, хорошо. Повезло. Это хорошо. Гости. что это было антон чтобы ближе был к нам на блок передвинул гений значит 6 о вот это мне нравится вот что-то имеется плюс второй вестак что-то сделал янка ты его поста что в смысле я ебу я вот сейчас смотрю не понимаю плитти нас а юзет Одному пизды дал. Да? О, блять, я упал, на через коптер прострелил Ред. Ну, убью его сейчас. Студа меня лучше на через коптер. Пускай янг отобьется. Если... А, да, студа меня телескоптер. Убил его. <с> там еще два типа было, два типа. Без инфы слушаю тебя. Это... Как-то странно. Меня слутали только. Мы даже не успели заставить лут и залутать трупы, как заметили, очень интересную довольно-таки большую ферму ягод. Понятное дело, мы ее полностью залутаем, потому что нам уже в будущем пригодится эти все ягоды, семена, так как мы будем строить на втором этаже нашу собственную ферму, чаеварение. Ну, как бы, чаеварение это самое выгодное занятие на Ростме. Ну, конечно, после водички. Помогать теперь и вниз упасть, Двери смотреть? Зачем? Не надо. То есть, шлепнет опять. Нет, Нет, нет. Так не Толкает меня на коптере. Не вижу вообще ничего. Стука меня толкает. Улетай, улетай. поехали После коптера хилимся. Давай, быстрей. Пока, а пока не знаю, что он тэпается сюда. Угу. Конечно, я на шуте туда стану сразу же. Надо рисковать коптером? Mm -mm. Я, я пока толкаю Нареет, этого. Фаст, налет, налет, налет, налет, налет. Улетай, улетай, улетай, улетай. Фаст! Посадил. Mm, ясно. А где сам этот? Один, один внутри. Внутри? Внутри получается. Упасть внутрь? Подожди, нет. Мне надо... Сколько у меня когда? Типа адуайте. Редуайтинг... Ну-ка толкать меня. Ну посади коптер, блядь, Антон. Внутрь? Ой, куда? Это в... не я. Я в курсе. Что делать? На пол меня. А что там? Что там такое? Что там такое? Что там такое? Выпрыгивай, я понимаю. Нет, не выпрыгивай, не надо, блять. Я не буду, зачем? Ко мне кофейки сели. Ред, блядь, падай, я сверху, сверху, сверху, Билл. сверху, Red. сверху, ред. Сверху. Залутай меня, этого типа. Меня этого типа лутай в коптере. Блять, почему у нас такие сложные вайпы? Можно что-то полегче, я не знаю. Но вот я смотрю видос, ютубер, понимаю, чуваки, вы как будто в рай попали. Вот это то, что творится, это, это пизда. А чё так мало лута, Антон? Ты, ты сказал-то фул-фул-фул. Двушка есть? Двушки нету. Так там 300 прикидыв, напала сразу. Лети туда, лети туда. Да, пойдёт. Справа коп. ещё. 27, 27 кб. Убили. Лутай, лутай, Ангел. Не, подходи к нему, Антон. Как Меня убили. Понял тебя. Меня убили, сын Урс этот убил. 30 у него. Меня режет. О, ну взлети, Антон. Просто взлети в вул Можно тапнуть Ред? Ултай его Ред тэпнешь? Подожди Пиперушка, блять Стука не толкай Тэпнете? Подожди А на месте стоит? Тридцать на него У меня выталкивает Куда он? Убил? А, нет Два бомжа Ну и чуть-чуть я чуть -чуть Судять? Подожди, не надо. Кофейки садятся сюда. Вижу. Мне больно. На крышу давай. Сзади кофейка, сзади кофейка. На крышу давай. Хватит, все, сюда. Славно. 28, убью, убью нахуй. 7 хп. А куда коптер развести его? Не надо. Блять, Антон фанат убей. Убил, убил, убил. Лутаем, лутаем, лутаем, лутаем. Потади к нему. Быстрее тыкай, блядь, быстрее тыкай. Пизда, я сдох. Я вдох. Куда я упал? Антон, я суети напишу. Залутаешься. Где ты, нахуй? Я за хатой, за хатой, за хатой, Антон. Блять, я не вижу. Я суеты написал. Лутал кофейку или того, типа. А он тоже теплса куда-то. За хатой, блять, за хатой ищи всегда трупы. Спойлер, Антон не залутал ни меня, ни кофейку. Маленький тильц. Как я тебе что-то, блядь, скрабчу? У нас нету скраба. Мы скраб тратим на. Ну, сами понимаете, на что. Я не понимаю этого бреда. Я просто не понимаю этого бреда. Я сдох, Антон, лутай, блядь. На тебе весь наш лут. Ты проебал абсолютно все, Начиная от коптера, заканчивая лутом. Радно. Ну, это нам да, так горе. поможет, Янгер. Ой. Ох, я пошел лутать буду тогда. Дядя Садик, маленький. Подожди, куда-то, блядь, собрался? Так, всё, отъебись, я на тебя обиделся. Янгер, вывози коптер. Быстро! Ты что, боишься? Ты боишься срать коптер, Янгер? Я боюсь тебя больше, чем срать коптер. Да, он опнулся, вон, смотри, вот так вниз. Вот так вниз, посмотри. Там, вон, найди, найди. Да, там стена. Он только что опнулся, слышишь? Да, смысл рейдить. Да, да рейди, да рейди, да рейди. А. Ну, ну я себе говорю, у Нет, только, что плюс он в том, нужен. что он теперь в хате, как бы, сидит. Не выбраться никак, понял? Вот. Пока да, да. Потому что пройдет. Дай мне коптер. Потому что пройдет 5 минут, да. и все, типа, стена там навсегда. Пока, чувак. Удачи, блядь. Хаты. Сейвить. Ну как ну, рейд? Как рейд? Так, раз. Это второй, третий. Десятый. Потому что на 17 сносит, 10-18. 11. 12. Да? Да, 12. Блястяще. А что там железная дверь, блять. Как ты узнал бы, Антон, тут антивоха система стоит? Как будто вот ты Когда пролетаешь над низкими домами, а сверху дверь появляется. А то не мог это раньше сказать? Я тебе сказал, ты говоришь, там деревянные. Ты хуй забил домой информацию? Какой же ты боров? Просто огромный боров. Да? Ты сказал, блядь, ты говоришь, мне похуй. Тем временем. 35 минута нашего видеоролика, тем временем, первый день нашего с вами вайпа. И сказать честно, первый день получился максимально насыщенным, потому что в том плане, что у нас уже как бы он длится 35 минут. Ну да ладно, дальше нас ждет еще карго, дальше нас ждет и второй этаж, который мы должны достроить в первый день вайпа. Много забот, мало времени, давайте уже побыстрее погнали. А пока мы удали ртшки занимались всякой хренью, ну допустим, рейдили какие-то бомжи убивали их, Янги заметил интересный момент, рядом с нашей хатой побежали Несколько кофеек. Это раз. Во-вторых, эти кофейки прям с пешки начали строительство в какой-то странной железной гибельки. А в-третьих, мы заметили тот факт, что это именно те типы, которые грозили нам рейдом. То есть надо было эти цели сразу устранять. Чем мы решили заняться? Тут типы в доме, блядь. О, у меня тут две кофейки, брал. Да, я вижу. Мне, у меня 18 НК. Давай я вуай этого. Ты РБ им дал? Нет, я не, я не могу просто им дать. Если у тебя тиммейт, то это. Убей этого. Есть чем убивать его? Сзади, сзади, Янгер! Блять! Похуй, похуй! РБ надо дать как-то. Не бощий. Убей одного! Блять! Пизди, пизди, пизди, когда. Копта привези, копта привези, быстрее! Вижу, вижу, вижу, бегу, бегу! У меня ТНК нету, ТНК нету, бро На 14. Б... А, блять! Блядь. Что за хуйня? Муфу! Вот. Тут? вот... На. О, хорош. Пика-пика, там труп лежит. Кофейки. 15 хп. Копта коп коп т... неси, копта неси. У меня 20 хп, филим, понимаешь? Филим. Я понимаю. Улетай! Улетай! Улетай, чувак! Е, yeah. а, да, да, посади копта, посади копта, посади, просто посади, я скинул лут. Так, стой. Лутай, лутал? Да, да, да, кофейку заутал, у него... А мы 4 МВК двери заутал, 5 им двери заутал. Антон, у тебя арба есть? Да. Так, посади ее. Вон, Стой, стой, стой, стой, не стой, стой, Убил, убил одного, убил одного У них паука открытая Убил второго Коптер чекай, чекает, я сундуки сколько? Коптер, коптер, коптер, коптер Иди Не успел, коптер наверное, Не успел, наверное, успел О, тут типа Тут два типа Вам да? сколько в ВК прилетели Вам в ВК прилетели Вам в ВК сидят мол, забери, меня, забери меня, забери меня на коптере но... Можешь брать? Через окно, через окно, через окно, фастом. Полетели отсюда. У меня, у меня есть 8 ТНК, бро. Это просто песня. Чё? Хату нашу не полить. давай к Антону лучше. Давай, давай. Пусти, пусти, пусти. Блядь, я инструмент скинул, На Мирку, на Мирку, на Мирку, нам надо на Мирку. ТНК нет, блять не успею, наверное, опять ТНК. Не успею, успею. Бам. Да, мы опять рейдим и опять рейдим именно топориками. Почему нет? Как бы долбежка в начале вайпа, это стопроцентная победа. Yes. Да, несомненно, далее мы с ним полетели домой, соответственно ставить лут, а уже дальше наконец-таки мы идем с вами на карго, потому что я прям уже заждался убивать этих типов, долбить кого-то, это приятно. Сейчас, сейчас, сейчас. На крышу, Ой, ну да. Да, да, да, да, да. Быстро! Да, да, да, да. Надо фул сейчас залутать. Подожди, Антон, да, я тебе трейдом все перекинул, лучше элитки, слышишь? Давай. Мы багаюзеры. Давайте багаюзеры? Зачем? Бага а, да, ты же принял. Кто такие, кто такие на. бога юзеры? Не люди. Не знаю. Кижина хуесоса. Ой-ой. Быстрее калитком в Я уже внизу. Славно. На самом-то деле лутать каргу в начале вайпа это очень приятно, я бы сказал выгодное занятие. Потому что там тебя как минимум не убьет скорка с первого выстрела. Там как минимум нету скорок всяких, опять же, и эфок. Там как минимум нету гранника. Опять же скорок, пофиксите скорки, Блин, Извините, там как минимум нету никаких клоунов которые жмут коллом Поэтому давайте вольёмся в этот период шаркий И будем пехаться, а не лутать карго Хватит с лутания карго, редлайтинг. пошли пеха. У меня, у меня, у меня, у меня кассет вам пошел. Нет, у меня Я еще помогу тебе У меня в кассет Я... с дворкой У меня тут Это быстро Убил одного. Нет, нет, нет. Я, не подходи вообще к нам, Антон. Сиди там. Янгер, ты у меня сиди. Давай, давай, давай. Да я по центру, слышишь, я буду контрить свою... Я бегаю к вам, слышите? И все помощь. Янгер, нужна, попробуй внутри... пикнуть, залутать. Ой, я не знаю. Грудак, грудак, чисто, грудак. Все, уйди, ушел, ушел, ушел. Нет, не успел. Залутай себя. Успел, успел. Ползал, успел, да? успел. Не под фулл, да там ни ничего нету Два мвксета в коптере над вами Ой, ебать! Да, в трюме Минус один Да, Минус один Растепнем ТП Тепнем Мопсен дозолтать Бултаем вксет У меня будет ангер да, Блять! Ты меня сгородил Ебать, у вас вот тут два, типа тоже Зашел он, это касает. Антон, уйди сзади нас. Пиздец. Бездамня, бездамня. Спрыгиваем, чуваки в тюрьму. Стрем. Пускай они между собой по пиздец. А разве нет на тему? Блять, надеюсь нет. Шетёрку, шетёрку, два, три, Убил? Шетёрки, нет. Бегут, за, бегут за, нами. Немножко за пизда, пизда, просто. Ты здох? Да, да, да. У меня двое, там карабан Убил одного. Пиздец. Антон, двой? Да. Сзади подхожу к тебе. Беру гибельку, сейчас я У меня Антон. 2 хп. Убил. Ебут меня, очень сильно ебут. Выхули. Блять. Для пизда. Я просто не понимаю, кого убивать. Я твою зеленую эту точку не вижу. Отпуху по всем стреляй. <laughs> Я и стреляю и только по тебе. На ХП нету, блять, в книжку срочно. Спасибо. А вы живы там, да? Вездецы, там двоих развалил, троих. С лестницы, с лестницы, а то залезаем на лестницу, там тепло типа, дает. Сейчас, сейчас. На ХП нету. Рашим его. <смех> а где тут? лута они ноль. Вот, вот, вот трупы лежат. А меня, меня зовут, не нет? Кто лутал всех? Тут шестерка мертвый, он лута. Он... Я не мог лутать, я пиздился. Я понимаю, кто там, мокаса залутал, съебался. Тут а меня тоже заутали вместе. Около шестерки там я тоже. Должен... Его там же убили. Антон, прикрывай меня. Я буду тыкать по ящике, чуваки, и вы просто принимать вход. Поняли? Они а. где стоят, ждут! Я понимаю. А. Понял, Спасибо. Да не агрис. Нахуй ты пикаешь там. все, пулик золотал Сюда! Утепывайся Да нет, это обычно. Блядь, нет, не золотал, вру. Я вообще почти ничего не золотал, по сути Ноутбуки ну, какие-то И то один ноутбук сейчас. Это бред полный Пошли другой чинок А, снизу тип, снизу тип. Вяжу, вижу. принимаем Спит нахуй Убил? Снипай, посмотри в нем но он тут тоже мне у удалить а подожди я тэппл или кто да да да ты тэппл у меня пускай кто то антон у тебя когда есть не знаю у кого когда помню. нету помощь а, да, нету две минуты у тебя нету когда Антон у меня нету тэппл лучше тэппл как я не знаю откуда тэппл просто не знаю я вообще Минус два. Хороший, дапай. У меня КД как раз нету. Сейчас я. За... Подожди, Янги. Погнали. Пушьте, пушьте, пушьте. Кто-то один, запустите. Ну, Ян. Убил Ладно. одного. Убил, убил одного. Чуваки, мечом, мечом его. Антон улеси, Антон улеси, антон улеси. Наверху, наверху, чип уже. Убил тебя наверху. Зайдите, зайдите, внутрь, кто-то за... Я запилю его. Убил. Убили. Лутай в коптере. А, Откупил нету в нем. Um, у нас в гости кто-то один, спуститесь. Там опс бежит. Антон, пикай, пика, пика, он бежит по коридору. Сейчас зарядится. Где это семья? Уйди, Антон. Ушел. Понял, у, меня, у меня очень больно. На 90 хп я ядайло. Блядь, я кого-то закилил. Слепать. Зарешаюсь. Писел 60 хп у него, у меня 20. А Под, ну, стрель, стрельнись в угол, чуваки, ну в угол, стрельнись. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, Я живу вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, я как вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Вы пикали очень киха. странно, максимально я со входа встречал два мокасета сверху не могу тапнуться, у меня кд мало, слышишь дай по быстрее 7 секунд, 7 секунд 3 секунды ребят, картечь будет? там сутаешь по быстрее нет, я не принимаю ой, блядь, я сдох походу, гг Вот они а нету ноль. Я сдох. Да. Вот, внутри, внутри внутри Не надо помогать. Там вот у тебя тип еще нет. один... У тебя тип там. Я заутол. У тебя еще один тип. Да, он у нас сидит. Да, так. вижу его. Как тут тащь, покажешь? Пока Скажи, когда да. он выйдет? Слез, слез, слез, слез на Бежи ко мне! Его убили. Еще пришел два типа. Залпом. Закнется. Иду, иду, иду. Я, в... может, сейчас зайдет. Улетел Убил нахуй. Это... Не вези его сюда к луту, блять. Под, Узлези, Антон, узрите. Нахуй. Ну, на Садись. Вот. Посади коптер. Вот, вот что-то. Куда? Это труп вот. Вот друг впереди. Блять, как же я люблю твой пилотаж. Он просто охуенный. Взлети сейчас, взлети. Еще? Посади. Садись тебя. Блять, ты если летишь, взлетай Зачем ты посадил коптер? Так ты убил, потому что его Тупой? Посади коптер Посадил Круто Кабан сзади атакует на Ну вижу После полетели на ту типа. Улетай, улетай, полететь. он тупой Если вы можете опиниться на него Или я тупой Краса нету. Улетай, Она улетай, красная. полностью улетай. Скинул красных? На, красные. Ой-ой-ой. Тебе. Да, меня не любят. На, нахуй. Сука, мудак. Коптер сел. А вот и мой любимый там который мне всегда помогает. Ну давайте будем реалисты. Ее хотели, чтобы я его зарейдил? У его нахуй зарейдил. Да, тут чел спит. Давай булькнем эту хату. Два чела даже спят. Булькаем эту хату. У Янгер, мне уже надоело поехаться с 80-ти Ты сейчас хочешь на нефть? Но Давай. исход карга У -у -у. мы уже видели, блядь. спикать вы не умеете. Ну, бро, помогай, что ты... У меня стал... тушка только. Уйдюй-ю, почему не брал? А, От... я сказал. На. О. Не втыкай. У нас коптер. коптер. Кто это? Давай блана. Тамёка? Нет. А, он спрыгнул. Улети, Антон, улети, улети, он сейчас охуеет. Да, блядь. Ты как... На, нахуй. О, славно вот на этом и хватит, кстати говоря. А, у в доме деревянном. Ниже, ниже, Тут ниже. Хасмат, хасмат снизу. Я вижу, посади коптер. Блять, посадил. Рейдим вот это. Помел. Сейчас посажу, поближе. Подожди, ты, ты не трогай вообще. Коптер нам у -у -у. еще не хватало посрать. Хотя нет, цель один раз. Нет, Янгер тэпну, Янгер тэпну. Янгер, тп. Тебе, Блядь, мне кажется, дому скучно. Вовремя я вышел пофармить У меня 2 минуты когда... Понял, у меня сейчас... меня сейчас уеб... Меня уебали, бля... Хасмат спереди Улетай Ой, блядь Да, подальше, подальше, подальше Только кончается. Все ну, улесить. Домой. Утай его. Нет, не надо ебать, меня не влезет. БП. Ну все. Подожди, куда чекнем? Ну вот, я это и хочу сделать. Блять, что? Я не могу чекнуть. У меня зависло, фул. Все, Вдвоем просто стоите, две свиньи, пьете от бедного... такое? все такое? И бедного костянчика. Я недавно начал с пацанами такими маленькими, веселенькими. Да я скажу одно слово. Давай, давай, давай, давай, давай. Спасибо. Ты такая свинья, верни 38 шестеренок. И вот снова мы усмиряем нашего агрессивного, очень даже соседушку. Ну, на самом деле его усмирить было довольно-таки сложно, потому что он умел играть от дверей. Ну как? Умел. До поры до времени. я пошел. Забежал Ой, блядь. Пикай. Блять, все ебало поймал. Не очень больно. Антон, ну я говорю, у вас вы лягушки. Может, тэпнуться, тэпнуть, все, Ротернутый, или какие-то Почти фулдип. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Нихуя. Много? Он сейчас будет... От... Между, двери. Между двери стой. Не... Спалки не ломай. Спалки не ломай, Антон. Час контента. Первый день. Вайп, надеюсь вам это очень нравится, потому что мне реально сильно нравится. Потому что меня не убивают со скорок. Меня не могут убить за 2 секунды с калаша. с ракетницы. Это прям очень приятное ощущение на самом-то деле. И давайте подводить некие итоги нашего первого дня, я бы сказал, вайпа. Ну, сказать честно, мы его закончили тем, что затеретили парочку типов. Далее решили их выдолбить, понятное дело. Но, к сожалению, там в доме оказалось... В принципе ничего, типа задеспаунили, ну да ладно, с кем не бывает. А дальше мы уже пошли достраивать наш второй этаж нашего домика. Суть вайпа мы не забыли. Весело. Пошли спать, забейхуй, надо отдыхать уже. Да нет, я хочу сейчас просто второй этаж достроить. Первый версак был полностью изучен, а уже второй был на половине изучения. Все версаки мы полностью изучаем в каждом из вайпов, потому что, ребята, это нам очень пригодится. В плане электрики, в плане ферм, и я вам тоже самое советую. Да и тем более так атмосфера раста некой, чуть больше. Приятного вам просмотра, доброй ночи нам, и до следующего дня. А уже второй день вайпа был максимально таки скучным, и сами душным. Исходя из того, что мы как бы не хотели пэхаться, потому что нам это уже надоело, уже разблокированы были эфки, и исходя из этого, можно было брать в учет тот факт, что у нас будут постоянно бахать с эфок, и мы будем просто терпеть. Терпилы, на самом деле. Надеюсь, скоро уже добавят, получается, фикс коптеров, где можно будет всех пилить прямо в коптере. А мы пошли лутать руду, и, соответственно, скраб для полного изучения второго верстака. Лутание Сопель на ростме это прям очень выгодно и приятное взаимодействие с игрой ростме, моментами очень сильно, но к сожалению моему сопель было реально мало, ну как бы одна на весь дом, за грубо говоря весь второй день лутания лаборатории, это было прям реально мало, но давайте будем реалистами, было очень много людей, которые лутали лабы, которые лутали водичку, я этому несомненно очень рад. Потому что тактикой прям реально активно пользуются. Сразу же после залутывания сопли я решил заняться более чем-то полезным. Янгер был занят водичкой, мы с Антоном решили полетать на коптере и залутывать артешки. Тем временем также убивая попутно бомжей. Кстати говоря, это было довольно-таки успешно, потому что мы просто, грубо говоря, подсосались, залутали все и захоронились. После полуминутной паузы мы решили вернуться в это место и очень даже не зря, потому что это был халявный коптер и два, грубо говоря, нормально-таки забитых типа. Я бы сказал, халява. Я умер, я умер, я умер. Быстрее, это лети, на, лети на этого. лети агриться, не агриться. Они зубы? Да, да не, агр... не Не надо, Антон, так не надо. Не, не делай так. Меня могут ножком уебать. Окей. Давай, давай, Падайте. Антон, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай, быстрее. Блядь, что у мафы? Мапу... Да я не могу. Я а, из-за коптера нельзя. Да, да, плохо. Ну, тактика пусть была идеальна. <laughs> Идеальная тактика была. <laughs> Готовы? Да, да, ебашим. Падай, не падай. Надо бы два рыла чинит. Два рыла чинит, это хуйня. Вот так вот, нормально. Есть КП, не бьешь? Убил, убил, убил. Домой, долблёв. Лутай его, лутай его, лутай его, чтобы этот не залутал. Коптер бахаем, чуваки, коптер бахаем. Нет, у меня нету ПТ, нету. 25 КП. Баха тебе. 20 хп. Бахатер! Бахам, бахам, Антон. Берется хп 4 хп! Антон, 0 импакта, блин. Кассет. я вижу, да. Это скорее всего пепе. Принимаем да, внутри, да. Антон. Тепай этого, Янгер. Заходи внутрь. Теперь... Зашел, зашел, зашел! Убил нахуй. Нет. У меня не рэп, принимай ты им. У меня Антон внутри. Хп мало. Сейчас тепну. У меня зашел Нет. внутри. 50 хп у него, Антон. Убьешь? БЛЯТЬ, ДА КАК ТАК ТО Физбок? Нахуй ХП ОСТАЛОСЬ У НЕГО, да. Ну да, конечно, наша первая нефть, она была полностью просрана, ну да, с кем не бывает Тем не менее, мы с вами не расстраиваемся и идём лутать руду, потому что скоро нас ждут очень активные рейды очередной раз наши корды сливают, очевидно Да похуй Антон, почему Ой, наши корды бог. слили? Ну, ты самый красивый Почему вы это не, не запишете делать людям? А это может запретить только арматурой по ебалу в реальной жизни Агрессивные типа... слишком люди, да? Не-не-не, почему, почему? Если арматуры ебануть, человек задумается, а почему мне их хуярит? После добрых и приятных слов от Антона, мы решили заняться также чем-то более полезным именно касаемо нашего дома, то есть его расширением на один, как минимум, фундамент. И, кстати говоря, это было довольно-таки верное решение, потому что уже нам ставили железные фундаменты. Да, зачем? Непонятно. Кстати говоря, интересный факт. Я изначально предполагал, что у маленького ранча будет максимально-таки приятно, и тихо, как бы спокойно мы будем проживать эту жизнь. Но все было максимально-таки наоборот. Нам мешали банально просто апнуть хату на один фундамент. ВК, коптеры, от в зону блять, даже сидели, челы нам мешали. Но тем не менее, я очень этому доволен, потому что, ребята, вы тем самым дарите нам контент. Я сейчас буду фул второй стадии защищать. Так, что нам надо на электричество? Развилки. Развилки на этом все, да? Выключатели. Электрический насос. Бочка. Угу. Бочка. Блять, не Потом лампочки. Ветряк похуй да а, лампочки на ну, штук 10 угу. обогреватели штук почему ну, мне хватило ровно на скорку и ракетницу <з his> что за намётики <з him> такие? это намек был выходом Далее мы с Антоном решили заняться чем-то более полезным. Мы накрафтили все, что нужно было для провода водички, соответственно, тепла и света в дом. Но в процессе этого всего заметили очень интересную парочку багов. Это был первый баг, связанный с тем, что разбрызгиватель ставился... Угадайте куда? На стену. Да, разбрызгиватель на стену ставился. Лампа вовсе не ставилась. И сказать честно, багов было прям реально очень много. И в процессе этого видеоролика, мне кажется, вы их уже заметили как минимум 5 штук. Один вайп. 5 или более чем багов, всех я показывать вам не буду, по простой причине, что это как бы распространение этих багов. Начало строительства третьего этажа, вот сейчас мне кажется многие удивятся тому, чем же я все-таки занялся на третьем этаже. Допустим там печками? нет, допустим там какой-то дополнительной фермой, нет, ну фармом хоть чего-то, нет господа, полностью мы забьем третий этаж кострами. Почему бы и нет, это овер крутая ферма, угля будет, ну как бы, почему нет? Ну, кстати говоря, лагала там жутко. Разблокировка взрывчатки. На самом деле, это очень даже серьезное уведомление для обычного, я бы сказал, игрока, сквада. Но нам повезло с тем, что мы выбили много МВК-дверей. Извечения у нас в этом вайпе не было, поэтому это был прям очень серьезный подарок судьбы. Дальше мы решили заняться чем-то еще более полезным. То есть, накрафтить пороха, накрафтить сочек и пойти как бы рейдить. Настало время. Вот если это хата онлайн, мы ее рейдим. Ну, да блядь. Посади коптер просто. Он пиздец лагает. Боже, какой же ты долгий. Нет. А, это а его хаток, кстати, да. Коль, скорее, я умираю. Коптер раз. Много звуков я не слышал, хотя... Там дерьмо он поднагал. Да, ну блядь. Да. Тут шкафчик. Янгер, Янгер не бери 20-сочек. к нам. Янгер. Да-да-да-да-да-да. Молодец. Не по фронтах Почему? Тут двери 3-4. О, oh, если будет коптер, будет даже еще больше сильнее. Вон тон тоже, блядь, туда же. А я же хабался. Конечно, ты затухнешь, сука. Да боже дорогая? Да боже, Песочки нормально мог нести. Один на крыше, подождите. Куда? Во, full дип. Ну как, почти. Один ко мне подойдите. Теперь с на крыше, что я тут. Сломай вот а Хотя забей, из палкой, мне кажется, сломай. Блять, ладно, похуй. Отойди от сочки, что съемнишься. Похуй. Где он? Наверху, вот он надо где-то. Ух ты, бачка, бачки Я, Ангри, как в севере, блядь, профукал Похуй, сейчас за рейджу не кажется Так у меня тут дверь, алло, у меня тут одна дверь Одна осталась? Да, да, одна осталась А, ну рейди, рейди, рейди Чё, Тут приятно открывать Тебя с... Плюс, я сзади, я всё за Плюс калаш, а не, это спас. Еще один где-то а, был. Я в Золотать его надо. Подойди ко мне. Это бомж. Давай дальше. Хазма где-то был снизу. В вон там кофега была. Вот этот вирус. Видишь? Не вижу пока что. Она походу бежала от страха. Рэд, я, я все делал. Okay. Ну да, рейди, да. Я, в я уже дорайдил, всё конечно. Бахай, бахай, бахай. А с чего ты стреляешь, Антонио? Лок и Берда. Что хватим. Полетели ССВ за ним, полетели за ним. Надо не забить, поздно поздно, уже поздно, поздно. Надо было сразу реагировать. Все репьем. Короче, тут компачим. Приятно. Ой. ну да, приятно. Стера тоже. тоже Ну есть. все, пошли дальше хату искать. Шли. Ой, блядь, да, я бабушку накинул. Да, да, Ни ну, хуй на них. Дотлайтинг лох. Почему я лох? Килер. Потому что почти взорвали их. Типа, это даже не их хата. Они ну, тупо тупо тупо тупо. тут вот пролетали. В итоге просто сели, попытались что-то сказать. В итоге начали сливать наши корды. Ну, как бы. 0 IQ мув. У меня все. еще 9 сутки еще, да. А он вообще так. не падает коптер короче по сервису уже <звучит> тут Ой. и плавлено еще тут есть блять это и хата интересно не факт там слипер внутри давай сейчас по приколу ради вербой Сразу... не давайте мне аллоу стойте уже даем рб забей там же две сочки надо да три а там его ну, слипер бы... спит забей его друга тип этот спит Быстрее взорвись, нахуй. Мяда, Ларба. Он ничего не сделать Если бы не его тиммейт, который спал между этой. Он может и поставил. Или он уже поставил. Не-не, вот забирал. У меня тут, знаешь, сколько коптера плетает. Сейчас, ну, последняя сочка не бахает, я не знаю, извини. Ладно. За тобой просто надо лут, как бы заставить и все. что ты паришься? Там у меня тут много всего, у меня тут много Вот Дельник. реально, Стожай она не просто дай. не бахает Наконец-то О, наконец-то ой -ой -ой, -ой, -ой, -ой, ой ой ой Антон, смотри а, Я подъезжаю, скидай сег... Приятно это... там Сзади Ублядь, уезжай отсюда а, не, увез... Не, увез... не увези его отсюда, подожди У него скраб Улети, улети Коптер Лутай его с Садись. Блять. Там, лайфки. Блять. на крышу. Блюда. На крышу. Минус один. Лутаем его, лутаем его. Коптер бахаем. Он бахаем Давай. коптер, бахаем коптер. Бахаем Бакем. на тебя. Лутай это все. Да. да. Бакем. Бакем. Тут столько типов. Я хату лутать, лутай, не лутай. <связь> <связь> А, это гуль И, бать, не больно. Гуль А где она? Антон, ничего? Ничего? ничего? Ничего? Чё, блядь? Охуенно На хуй, да. <связь> На хуй ты слез коптера? Да Нахуй хуй ты коптера, блядь, слез Всё, я на холм Сзади упал еще один. Да. Нахуй с пляжа. Слышишь, я на Да, смотри. да. У вас паука тут есть, есть, Ну ладно, коптер поебали, бывает Сзади. Антон, будь внимательно, я не знаю, зачем вообще. Эти муво делаешь, не Короче, я ты его тут... убил, поэтому исследо спокойно. Да, да. Тут приятно утон. Редлайтинг настоящий, бывает копия какая-то. Ну все, Слава, пошли, иди за мной. Вот уже следующий рейд, кстати говоря, в онлайне. На самом деле он был максимально такой тупым, необдуманным и, сказать честно, идиотским. Потому что мы с Антоном вообще никак не могли предположить тот факт, что там будет прям 3-4 даже МВК-шара. И нас было двое, понятное дело, Янгер фокашил, блядь, ну с кем не бывает, в кофейках пытались зарейдить в думблайне, грубо говоря, склада. и понятное дело облажались, потому что принимать в блок сначала один МК сайт, потом другой, потом третий, а может даже и четвертый, на самом деле сложно, да, мы прям полный гений. Все. Это конец, бросали 20 сочек, надо плакать и ливать свайпы, потом бы каждый игрок на моем месте. Или может нет? Ну да ладно, далее мы отправляемся на рейде еще одной кибиточки, сказать честно она была тоже в лине. мы очень любим хата в лине. Но, к сожалению, их было, опять же, очень много. Я в себя очень сильно поверил, потому что не хотел брать четвертого тиммейта в склад, чтобы было более интереснее играть. Но эти оказались прям полные клоуны, потому что сразу поставить два версака дверью, и даже, блядь, не пускать нас в дом, попехаться банально-таки. Ну да ладно, тут мы тоже потратили пару сочек для того, чтобы банально развести их, чтобы они вышли из дома. Там третий версак уже? Да, там второй и третий стоит с каскадом. Блять, ты прям слышал звук? Да, и видел его. А. Он, поста он поставил за вторым, третий. Ничего делать, они хотят открыть двери. Они ну давай, открыты. я не знаю, попробуем что ли, накину там на гараж кусочек, может мы их затипаем. Давай. Там -двери там я в курсе. Вот, перед нами еще двое. Я в курсе, Антон. Дай мисочки. Если мы убьем просто мака са, то будет уже хорошо. на половинка. Там же как на камень, да? 10 а, Не знаю плюс минус или нет да очевидно что да Только рейдить надо с той стороны. то есть тут как-то странно все идет я не знаю а тут два входа один тут один с другой стороны ну если бахнет эту дверь там мне кажется много дверей будет а или это подожди это вход куда вообще нет нет, нет это фальшивка Настоящий вход вот тут. Здесь. Это фальш вход. А, мы можем прямо вот это дерево. Подожди. Давай Сейчас только -то нужно посмотреть, куда там нужно лучше. Да все же. Славно. Ты не смог нас зарейдить. Не смог. Ну ладно. Внутри. У Сколько тебя? часочек осталось? Девять, девять. Дай мне. На пол. Блять, не успел чуть-чуть. А в коптере лежат. У -у -у. У тебя сейчас Блин. будет больно. Залезь, залезь. Что тут ты тут делаешь, Антон? Залезай на хату, Фот? алло, гений. Тут хозяин сейчас зайдет, я смотрю. Фот? Да ёпт, твою мать, а кто ты ломаешь? Бил? Ну да. У нас гости сейчас будут. Да, сейчас будут. По ногам можно. Блять, полнишь. Не надо по ногам, не трать потенциал. Пускай они работают на наших условиях. Блять, подгони Я под же тебе говорил, Антон. Зачем ты не слушаешь никогда, что тебе говорят? Блядь, это запушит. Кто? На тебе... Я тыкаю на тебя, не получается. Умри, умри, умри. Упали к тебе. А, ты вообще, блядь, захатый. Вот почему я тебя не смог поднять. Пиздец. А, подожди, ты же сдох, да? Да. Скорее всего, ты выпал. У меня 3 минуты рейда. О, привет. Привет, друзья. А вот и он тот же. Ты меня нашел? Да, я тебя нашел. О, эфки. Ребят, да, эфки тебя? Да, да, эфки, да. Да, вот. Ну, Ребята, я ждал всего, но не Вряд ли для этого Нахуй с пляжа. У них мозгов не хватает, чтобы это делать, очевидно. Очевидно, да. Дай пол одну дверь. Сюда. А ты можешь быть её пробовать? Мало хп. Ну ладно. Коптер, коптер, коптер. его, подгони коптер. И на ту хату. И сразу на ту хату лети, сразу на ту хату. Левее, левее, левее максимально. А вот именно на этом моменте мне стало максимально интересно. Они были в Алане. оба были в Аллане. У них была хата как минимум. То есть это уже не новички, это уже опытные ребята, потому что оружие у них тоже было. Но почему до двери они не потянили? И мы скоро поняли почему. Они были очень этим расстроены. Иди за взрывкой. Сейчас, сейчас, сейчас, А, тут еще. Как же хорошо. Все, улетаю. Да, да. Ясно. Ради чего? Серьезно. Плесно? блядь. Глянь Подожди. Подожди. Пиздец. Подожди. Подожди. Подожди. Пиздец. <laughs> что? Почему эти челы тут сидели? Типа они тут спавнились, бегали постоянно. Чё Пиздец. За а. Напиши ему Q, проверим сейчас. Напиши Q. Я в муте, блять. Янгер, напиши Q. Че да он, я в мути. Мути. Что, дауны, блять? За что мут? Чё... Да, да, сейчас запишу. Блять. Нахуй ты нашумел? Стопой, Антон, я хозяина убил. Тапайся я к нам, умеешь, Янгер. Блять. Так, раз. Сколько там сочек? Посмотри, быстрее, быстрее, быстрее. Час, я не вижу. Да не ты, Антон. Сочек блядь, сколько? Блядь, я не могу. Ясно, тимой. Сейчас, брат. Да боже, тупоет вас. Сзади полотну дверь. Сюда. Ой-ой. Плюс кала... Воу-воу-воу, юпей. Hmm. Что? Наконец-то ты додумался, Антон, прийти сюда. Я вход искал, блядь, тут 300 поляртов. Тише-с! Дыр, Алло, Янгер, клоун. Теп не хочешь где? Где где говори? Где Скус. сучки, сучки? Наверху, у этого верстака, где да, мы Да блядь мы, сучки, где сучки где? Наверху сучка? я генфу тебе даю. Наверху, у этого версака. Понял сейчас. Там где да, надо да, дать да, да, я... Хорошо что я додумался арба давать. Тут О. есть кофемолка. Как да, зайди да, я... Ты Че ты понял у него 500 хп? Сказал да. что он блядь? Кофемолка чё блядь? Кофемолка блядь. Посетрают это типа на ну, боже. Блять! Еще одну дверь затипал. Он на тэпни. Ну тэпни приемт... ну, уже клоун. Покинул а блять сразу. Блять он закрыл дверь. Пизда. Тима даунов. Я тебя не смогу тэпни. Кстати подожди. Антон я ты тэппи да? А. Да. Я А он закрыл еще одну дверь. Блядь, ну, Ангелес, я шесть, тебя шесть. просто в рот ебал Попросил голым тэпнется Почему мы не в меню, а он Лутай себя, лутай себя А, нет, тут 300 трупов наложено так. Так. Задипал, задипал так. Почему так. ты сразу ты не тэпаешься? Я задипал тупо фул двери почти Охуенно Сколько брать, сколько брать, сколько брать. Фул бери 26 течений? Да, шесть, Антон! Шесть, шесть, шесть. <свист> я тут, блядь! все, ГГ, забей. Тэпнись к этому. Отбахать меня, я не знаю. Я топнулся. я я тепнулся. Вот Дэн, я так, тут выгоднее с улицей. Домай, домай. Ну ладно. Бля, чувак, я Две вас сочелем. просто не Я вас просто ненавижу. Обоих просто, я Блять, убь нахуй. Ой, я еще один. Ебать блядь. тут калаши, ебать калаши. Три калаша уже не три. сейчас выйдут. Минус три. Пока эти зачели взорвутся нахуй. Я задела дверь, пройдет, кстати. Иди сюда. Уже четыре а? калаша. Да, чтобы ничего не было... Блять, он закрыл ее. Прорейте, О, прорейте. плюс Глок. Ебать, у меня лута. Ебать. Ну не знаю, они просто. Взорвались. Одна взорвалась. Не, ну просто скоптер скоптер. А, идите на крышу, Антон, не надо бахать, не бахать. А, ну поздно, блять, уже. Поздно, поздно, раз. Я понял. Я уже накинул. надо тебя хотя бы вы, вы, это, освободить. Ну, взорвись, последняя же, да? Да. Да, последняя. Да, да ебут. Ну, ну здоровись, пожалуйста. Забери Я меня, коптера, Антон, пускай там Янгер сам сидит. Задипал дверь? Да, да, да. Все, сиди в дверях, сиди в дверях. Ёбаный в рот. Сиди в дверях. Она все равно, слышишь, она все Ёбаный равно в рот. Блядь, это цирк. Ёбаный в рот. Это цирк, это цирк. Что делает? Что делает? Это, это цирк, это просто цирк. Это надо видеть, накидывай сочки, накидывай сочки. На, рот, на, накидывай. Почему я? Меня... Ну, попик, давай вместе. Сколько там сочек надо? Блять. Подожди, блять. подожди, подожди, а. хопа чекнем, хопа чекнем. нам. Тулицы, тулицы, тулицы. Там я лопа. Рот, что ебан? в другую дверь. А почему блять? они голые, у, у, них же, у них же калаши, почему они голые? Да шо, а. Ну я и говорю, уйди Янги, тут сечка, да он. У меня ухо, у меня у нас либо у меня приток нету. Он либо нафигом. Слушай, кстати, значит они открыты бля. были там печки еще. Подожди, может мы этого вакаду за айбаем? Сулятся ебут. Я за коптером пошел. Давай. Видел, где он? Нет. Блин, это напротив да. двери. Да нету. Бред, я выглядит, слышишь, я могу. Я его убил. Он не закрыл ни одну дверь. По -под... Подойди ко мне, ко мне все, одна, Утром. мы за типо, на, сюда Блять, заходи, заходи, блядь отойди, отойди, отойди, отойди закроют хорош что, может, стенку слышишь, рэд? может, а мне надо висеть домой, как? чтобы накрафтить еще ладно, Антон, давай, давай что мы делаем? я сейчас просижу, тебя? жду или как? я сейчас сижу, или как? ну, самокас, а сюда да, на, на, на. ой, я сижу, Копр, коптер, копер. Юк, а, юб. Ты дверь, не от... ты дверь отдал. Блин. Нет, дверь я не отдал, ред. Не отдал? Это внутри, походу, открыл. Молодец. Я запипал, запили ее! Опять вс! Нет, да... не все, блядь! У меня в ТП Убил одного! У меня три... Патроны я кончились! Убил этого тоже. Убили всех. Лутаю! Янги, ты живой? Антон, я иди ему помогай, я сам золтай. иди ему помогай. Блядь. Давай, бегу туда. Янгер, сколько ты задипал я... дверей? Было много дверей задипал. Как оказалось, это была очень, я бы сказал, богатая хата, потому что как минимум с первого раза мы унесли, грубо говоря, 5, 6, 7, 8 калашей. Представь себе, голый пронесли нам калаши. Понятное дело, мы хотели это дорейдить, как бы задипать все угодно, но главное, чтобы этот лут был наш. Но к нашему огромному удивлению, владелец этой хаты, грубо говоря, открыл двери для антирейдеров. Это, блять, что так можно было? Серьезно? А так можно было? Ну да ладно, мы не расстроены. Ты это, знаешь, вот это ой, называется ой, ой. как раз таки чей Ли Лицемер. Mm -mm. Это называется Один... факт. Нет, лицемер. Один говорит, что мы ебланы, то есть нам. А другим говорит, что проебался, не бывает. С какой там что? Я пина вас. Так нет. Я говорю типа, ну клоун. Я так ужасно никогда не лутался. Типа, за, грубо говоря, часы чай, мы лутали 4 ящика руды. Это фул клоунс. Максимальное клоунство. Даже Я соло фул. даже больше лутаю. Он тон соло больше лутает, понимаешь, ангер? Муряя. Да, да, я понимаю. Не умею Муряяна я литать. Я не, не парный А есть буру, по которой да. Офигеннее не знаю. Пизда. Пизда. А есть а бур, который не сломанный. 4. Ничего. Да Да какой бур, его ищу, Да, это мина, но это максимально таки грустно, потому что нас заинтерейдили, грубо говоря, на последней МВК дуру. Но на самом деле я не грешу, потому что нас заинтерейдили, исходя из того, что это было нарушение правила 4 плюс. Но давайте будем реалистами, мы не будем грустить, потратили всю взрывку. Ну, ну да ладно. Отправляемся лутать руду и скраб по чистыми чаями. Все было максимально таки быстро. И гладко. Вот не задачка. Грубо говоря, 9 часов вечера у нас нету третьего верстака. Пара пара -пам. пам, А зачем нам нужен был третий верстак? Соответственно, ну как бы, как минимум, нам надо было крафтить себе рокетсы. Потому что бахать дальше сочками было нецелесообразно, да и максимально тупо. Я решил по-быстрому продать пулемет, который мне подарил подписчик. Кстати говоря, ему реально спасибо. И как бы приобрести верстак за 3. Ракетами, кажется, это максимально-таки выгодно и быстро отправляться уже рейдить кого-то, потому что скоро заблокирование сервака по взрывчатке. Кстати говоря, помните эту хату, которую мы не смогли зарейдить в Алане ими носочками, и я начал плакать и не видеть, что это прям реально было сложно. Так вот, мы решили отправиться на эту же хату уже втроем и рейдить ракетами. Кстати говоря, это было довольно-таки успешно и весело. Что было дальше, ну как бы у вас на экране. Смотри, Янга, ты его убиваешь, я разрываю. Давай. Биваю. убивай все плохо ты наша А что это что минус два Антон ты э, это к нам. Я, это Я это я я тут ушел это, все... это я это я прийти пойдем чистым чаем это а? а ты а что со стенами что это ты, ты вот что, тут, что, это видишь хуя, yeah. на в рядом у, у нас коптеры тут есть слышишь на. Хорошенько. На поза деревом. Там много, там много. Убил ты па еще одного. А тут на лестнице стоит. Сейчас один. По-хорошему бы эти вырубить лестницы. Лестница врубается, разрывы. У, у них у них как рыпу, этот, фу, фу угля, слышишь? Чехи, ничего с ним! Это плохо. Он, за он забагался, ред. Он забагал. Белий типа, да? Антон, э, ты упал Ой, тоже, блядь. да? Меня убили. Какой запинает коптер? У меня. Уми... Что? Это ты. Это был, ты? б. У меня скоркак! Нет, нет. нет. У меня со скорки ты уже, слышишь? Три чайба просто. Окей, постараюсь. Это, я... Это не ты был. Ч ты Я прерываешь? бегу с. Я с 300 бегу. Тут Калбер, тут Калбер. А, ой, блядь, Калбер. Тип просто. <laughs> Инфо даю, как будто вы знаете Калбера. Кальбера. На я... крышу, залезь на крышу, залезь на крышу. Есть. Вижу, вижу, не попал. Янгер, был... Янгер, янге, помогай. Я сдох. Блядь. Я не могу. Ты живой, Янгер? Да, живой. Задний бомж бежит, задний бежит. В доме есть бежит. кто? В доме есть кто? Есть понятия. А это Чинг, а это Чинг. А я где, блядь? Как шкаф открыть-то, блядь? Все открыл. А что дальше? Mm, есть, что мне это латами, дало? Да? Нет, меня не зауталил! Я, ребята, за хатой! Я, я за хатой! МВК с за захаты Золтай меня! Ребята, я патрон за Патрон нету! Патрон Сюда. нету! Блядь, патрон нету! Антон, за ултай мне за хатой, я МВК сет там лежу. Патрон нету! Ребят, можешь меня как-то пристроить? Помоги, Рэд! Патрон нету! Убил? И сюда я да, убил. Где? Куда? Куда бежать? Это чинг, а, блять, это чинк. Блять, мне железо есть в доме в этом. Не знаю, на два нас так Зачем мне? Мне просто надо железо. О, вот, вот, вот, вот, вот, вот так славно. А, блять, я бегаю в говне, каком-то в ёбуясь больше всех. Так, ладно. Бомжа плаваю. Залутай, Янгис, прыгни, залутай. Ну, всех подряд, да. Можешь прочекать? Ну, а чем я занят? У меня тут уже... Что там? Меня уже убивают, сука откуда ты ну, слышит. это классно. Да, меня сам по пятки ебут. О, меня... Убивает. у Вижу. Нет, с камня, с камня. Давайте. Убил на камне, убил на камне, у меня 40 кп. Пизда, еще за одним камнем. У меня это, блядь. А где верстак у нас стоит, блядь? Не могу его никак... Так убить, блядь. Мне заебало меня. блять пизда... Пизда ноут у Несомненно, мы очень рады тому, что смогли эту хату зародить в онлайн и доказать, что мы не терпили, потому что у нас еще антирейдал где-то, мне кажется, пол космодрома. Ну да ладно, это была прям очень накупная хата, в том плане, что там были антирейдеры, которые с лута проходили, да сама хата была, грубо говоря, пол сундака серой забита, но это, конечно, не айс, но все же нормально. Дальше мы это все застроили и начали потихоньку переносить. А вот и пожалуй славный и последний наш антирейд, рейд как вам удобнее в этом вайпе, я очень расстроен тому, что нас взорвали на следующий день в офлайне в 7-8 часов утра, я расстроен тому, что мы могли показать еще больше контента, у нас оставалось где-то 40 ракет и к огромному сожалению наши оффлайн рейдеры их забрали, я очень этому расстроен, но грубо говоря мы заработали прям очень огромное количество эмоций, Да мне кажется и вы тоже, час 30 как никак, или даже чуть меньше. В общем, не важно. Просто смотрите и кайфуйте. Уйди, уди, уди Стой, я, я, вижу, я вижу, я вижу. Все, все взорвал. А что? Дай. Га, ты поубил его. Все. А, Удар Удар все, как тут... все, а все, коптер, все, коптер, а коптер, коптер, коптер можем. Нет, не можешь, блять, пробуй, Янгер. Блять, вот, вот, вот это надо видеть, 10 миллионов. Пизанул, пизанул, пизанул, пизанул. У него наверху пизанул. У него кадем. Ракету пускай, ракета пускай. Вверх? В дверь? Куда? Да. Угу. Ой, ой, ой, ой, что? смотри сюда. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой,